Всем привет! Вы на канале Кинергл Воздух Геймстут, и сегодня я записываю не один, а все горшечки. Здравствуйте. Всем здравствуйте. И да, я пришел сегодня с другим скином с ананасом. И да, и, кстати, это третья серия выживания. Ха, как думаете, куда, сезон. Куда, куда пропал тут пацан? Я это сам не знаю, но думаю он скоро, скоро вернется к нам, к нашу команду, будем снимать район. Он скоро выключает ГМ. Визги, молода. А чё ты летаешь? Я не летаю. Пробуй меня ударить. Да-да, я вижу, так включаете ГМ. Там ничего нет. Вот. Эту, э, в этой серии мы пойдем в ад. Да, продолжение ада, будет добавить золото, пойдем в ад. Ты не можешь сначала вещи дашь? Для начала будет мина. Что? И... Ладно, я пошел статую и снесу тогда вот это. Может, с... а, кстати, да, я лучше. А, кстати, да, можно носить, можно сидеть, она все равно вы вот тут, да, она мешается просто. Она мешается. Кстати, мы играем на 1.18.1. На более новой версии. Как вы сделали этот, этот замшелый булыжник? Как я знаю. Я не помню, я говорю, я вон устроил эту карту. Так, ты и палки, дай. М -м -м, палки, иди возьми в доме, Да, поднимайся в дом. Дом? В дом, да. -мо. Ладно, я попал. Если что, можешь сверху под... спуститься потом. Я попал. Там, там есть. палки есть, я просто смотрел, там не было палок. Ребята, не переживайте, почему у нас такие, это, они зеленые? А вот это за домик? Где? Вот это. Подумай. Рыбацкий, типа. Чё? Рыбацкий, типа. Так ты куда смотришь-то? А в этом? Ух ты. Ну, О, так я могу каменную кирку просто взять. Там была она? Взять? Возьми, может взять. А топор? И топор лучше не брать, он все равно не нужен. Он целый. Он все равно не нужен, говорю. Ну ладно. Я еще возьму, не знаю, я возьму ведро на всякий а, случай. Ребята, спрашивайте, и ты спрашиваешь, для чего... Что это за домик? Пойдем покажу. Я покажу, что задумик. Прочитай. Ой. Это душ. Это Код а -а -а -а верхний вход 2023. Это душ. Разум зачем ]ream? Зачем душ, Майнкрафт? Мыца, пойдем, спустимся. Сюда. У -у -у. Это, это типа склад? за есть правда тут ничего нет ой все потому что мы еще не начали складывать может сюда. сделаем потом еще знаешь так рамки повесим и, э, и по каждые виды а, так-то я так и хотел сделать пошли возьми Ух ты, так я мог просто здесь... Ой, ой, хоть, хоть, хоть, хоть, хоть, Юх <свес> ты! Сделал бы! Ё! Чем его вот ты там сделал? Куда? На зомби? Так, он не хочет Сюда, в Сюда, портал! А, вот! Ё! Меня логнало. Очень классно. О, боже мой. О, я классно. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Да, да, вот именно. Что у меня лагает так? Это же а... Ну, меня и танк кстати, логнало. Мы пищатим в ТПС, вася, Я побежал. У меня сейчас что, ботинки на сходе души? Ты куда пошел там? Да. Пошли. Инглин, продавец, паса. Да, это сейчас что, наш дружбан? Ты куда пошел? Его... Его тут нет. Я знаю. Пошли. Я побежал. А, у меня нету, брони! Куда прыгнуть? Нафига себе, у меня пол-батона, батон... блин Пол-баллона, почему? <свят> <Всё. свят> На ты прыгнул? Пол-батона, блин Да я не могу вообще выбраться отсюда к нему нет. О, бастион, бастион, бастион. Если тебя убьют, не переживай. Будешь виноват ты. Нет. Мы окажемся дома. Оршик. О, я вижу сундук. Я, знаю. я, вижу пиглины, я забрал сундук. Я забрал сундук. Смотри, меня сейчас убьют. Блин, блин, блин. Блин, блин, блин, да, меня сейчас убьют всех тут, понимаешь? Дефицит, дефицит, дефицит, дефицит, дефицит. помоги меня всех убьют я успел собрать не было ничего спасибо я успел я успел от них за, застроиться Здесь. Почему? У меня стоит блин Уу. О, наконец-то! Я У меня есть золотые ботиночки! Древние обломки... Нет-нет-нет! Нет! нет, нет! нет! <з Safari> наш, что наш, что Знаешь, что там было? Древние обломки! Я знаю, значит, на Уф, слава богу, у вас здесь есть это сохранение инвентаря. Ну да, да. Я удобно. Я, усп я успел золотые ботинки взять и 27 стрел. Ты подумай, что два, два года назад, ну, просто на два года назад это произошло. Установлена точка возрождения. Это ты где поставил? Нет, там вверху. Окей. Что, что мы сейчас пойдем в, в, в, в крепость? В бастион хочу. В крепость, может, все забрали там. В бастионе нет, там низы. Там обломки не заритовые. Где? В бастионе! Не видел. Я тебе сейчас докажу, смотри. Пошли за мной. Где там этот твой басеон? Пошли за мной. И На чревагонь нафиг, не прыгай. Пошли за мной. Да как ты так быстро бежишь? Потому что у меня скоро души. Стой Стой, подожди меня. Подожди меня, Андрей. Он мо залбал. Сваршник, сваршник, сваршник. А я... я не понимаю, вот, сюда, короче, пошли за мной, сейчас я сейчас тебе покажу. Сваршник, сваршник, Нет, здесь, Это здесь был подъем, вверх, не я не могу золото поднять. Отпусти, это... я, не... я знаю. Спасибо. Зачем ты, ты ко мне Я плюс я... понимаю, что ты меня сталкиваешь. Не uh. Всё, И не сталкивайся. Все отлично. пожалуйста. Не убивайте меня от пожалуйста. Я просто заберусь. Здесь За, застрою проход подпыглено. Застрой здесь этот путь. И древние обломки, два куска золота, с густок ману, мы издали на свинина. И еще канарик. О, каналик. Доброе утро. Пошли в замок. Мол? Ну? В замок, говорю, пошли. Подожди, я ещё тут всё не облутал. Потом облутаешь. Можно найти, знаешь, сколько всего интересного? Короче, если я тут нашел древние обломки, то тут сколько можно найти? Я а, себе не представляю. Я покинулся, можешь... замок. Материал, молодец. У -у -у, я Молодец. О, пипец. не нормальную точку награждения поставить, я постоянно в каком-то камне спавниться. Где ты говоришь? Я появляюсь сначала в каком-то камне, потом около моста, который ведет в дом. А потом у меня... Я, короче, пойду в дом, сначала положу то, что я тут налутал А базаль... Базаль, не делается? Базаль? Да, кто-то да. из то я, как понял, первый кусок древних обломков, да, которые у вас тут есть. Я, короче, положил. Вот. Вот это тоже. Из дерева можно взять блоки. И... было уже молодец ходи ходи ходи ходи ходи ходи ходи это? Понял. Что... около портала я знаю. мне приходится не стояли уже там я сейчас с ними тут борюсь, как бы я где-то наверху я сейчас крыпу сломаю, пока я реально буду бороться. Ах, ах, давай, давай, подходи, подходи. подходи. Ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, сюда, ах, быстро. я еле как смог от них уйти. Ум ч, у меня на кирпич выкинул. А где ты? Я в бастионе. Торгуюсь беста та па та па та выглядит? какого? Брутальные mm -hmm. Где все брутальные где все брутальные пыганы. Нету. Ух ты шли, ух ты Ух ты. Шли, ух ты, Я ли выбрался? Ух ты шли, Ух ты Привет! Где я, я не <свят> что <-то я> случилось? <свят> а меня уронили О! <свят> говоришь мне, что меня уронили <свят> толкать! Дай мне тоже золото Ну я не знаю. заодно я сейчас бегаю домой и возьму пару поточник золота. Ах ты ж. Надо бы мне новую скраб. Так, пары коста в золото взял. Выпал чернит, получается, Обс... убивает спасибо. А, мне выпал чернит. И что еще? Подожди, я появлюсь. Вот. Так, я сделал себе две кирпичи. Чернит, 12 чернит, а потом незер кир кирпич выпал. Один обсидиан. А, иди сюда, иди, домой, посмотри, посмотри. посмотри. потом заряд магмы Иди посмотри, домой иди, и сюда. Домой иди, домой, домой, домой, а ты домой. А? И как тут там был, появился? Я не дома появился, я появился у шахты. Какой шахты? <coughs> у шахты! А, у шахты. Я говорю, у меня сюда с башкой проблемы. для меня проблемы. Мой дик. У меня для тебя есть подарочки, которые я добыл. Иди сюда. Смотри, короче, что я добыл. В бастионе еще в прошлый раз. Во-первых, это я своровал у пиглинов. Ч? Пикнулся. Ч, где? И ничего, значит. Вот, значит, вот это я тоже, я нашел в бастионе. Вот это я нашел в бастионе. И самое главное, смотри. Чего? Не улет? Все, плави. Может, нам грепость поставить? Вот, то есть, может, может, нам. Куда стыд спиздил? Мой. Положи. Я вас ворую. Нет, я положу его в склад. Кстати, возьми а, все некое раз, булыжное Булыжное, железо. Ок, не за... Булыжник. Потом, а, потом была Я возьму всё, весь булыжник, который у нас есть. Замшелый тоже брать, замшелый тоже брать. Все весь булыжник. Идем на склад. Ты знаешь, что у нас? Два... Ты знаешь, что у нас два склада? Знаешь, что у, нас у тебя рамки есть? А? У тебя рамки есть? Нету? Нужны рамки? У меня вот еще склад. Айди, а как рамки делать? Вот у меня еще склад. У меня что-то? Нету. Айди, как? Багровый, багровые деревья, потом багровый гриб, блин. Как Рамки... майка. Короче, нам нужны палки. Да ну! Я приду. Ты куда? Домой. Гениально. Иди, папа, иди, папа, так, так, сейчас. Врач. Если у нас есть доски. Врач. Где все доски? Объясни мне, где все доски? Не, у нас досок нету. Мыши у лес не ходит. Я пойду вкрублю тогда пару елей. Стака два. Стака два нет. Слушай слушай, слушай, слушай, слушай, иди сюда. Обратно. О. Обратно. Да говори так, я, я не могу вот, вернуться пока Вот у нас тут, блин, полно дерева возле, блин, возле входа, верхнего входа, короче Срубай Я ну, тут, как бы, я уже надолбил больше полустака около дома нашего Где? Ели Где, блин? Около дома Где? Подожди к дому Около дома Возле дома, а где? Вот здесь! А там так-то не надо срубать. Я уже 60 дерева нарубил как-то Да фига, надо, не надо тут, вот там надо рубить ну, дай хотя бы дерево нарублю Ну вот это можешь рубить, а потом туда иди, там срубай. Чтобы... Ну короче вот, я нарубил и сейчас все, все деревья, которые у моста вот там находится в той, той стороны срывает черту нет yes. вот те деревья вот эти ой ю ю что это было что там я только что посадил саженец ели я прошел и у меня прям по мне выросла ель и мне урон нанесся <свес> <свес> я сейчас я его на мосту <свес> <свес> Смотри. Где? Где а срубай? Вот эти, вот эти все деревья срубай. Вот эти все деревья. Вот эти вот? Все деревья. Вот эти. Вот там, то есть. Вот там, вот там, вот там, вот там, вот там. Эти все деревья. Я пошел, пожалуйста. сделай мне пока пару топоров. У меня есть. А марший топор. Почему они так быстро рушатся? У меня даже ягоды быстро растут. Они так быстро рушатся, Андрей. У меня, у меня магический лес. У меня магический город. Что у тебя? Магический город. Какой? Магический город. Почему это как? У меня все тут быстро растет. И быстро рушится. Дерево быстро рушится. Потом Город физиков. Потом у меня ягоды быстро растут. Какой город? Физиков. Почему? Потому что тут все магическое. Магическое значит шизиков. нет, это не за это. Я сам офигел, когда я срубил дерево, оно быстро сломалось. Знаешь, сколько я уже дерева нарубил? Сколько? Сейчас скажу. Стак, наверное. Стак? Стак, наверное, да? Два. Два стака, да? Три. Почти, почти четыре стака. Три стака и пятьдесят шесть дерева. Нормально. А встал для этих Не, кончается быстро, а топор очень медленно. Так что сделай, так что сделай мне побольше этих. порог. Наконец-то. какой ты топор взял? Из сундука? Так, я все собираю. Скоро, кстати, у меня да, еще, у меня да, еще ну, много булыжника у меня много булыжника еще. Да ну. Кстати, мы скоро. Но я будем... еще... Ты знаешь, что я буду за, за серию строить дом? В этой? Нет, за серию. А мы сейчас все и запись идет? Да идет идет. Я, я буду за, за серию строить дом. Понятно. Я почти срубил еще одно дерево, правда я до него не достаю, поэтому придется на досках строить. И вот, и короче, вот это, э, вот например, вот тут же, вот тут же будет, как я специально сделал э, то место для зоопарка, ой, для дома, для панды. Ты панд еще будешь сюда таскать? Ой, Там будет э, этот э, огород, а сюда будет еще панда. Сколько нам стаков надо дерева? Много. Иди сюда, посмотри, сколько я уже деревьев срубил. Приди сюда, дай мне И приди сюда и посмотри, сколько я их срубил. Нормально, мне надо всё очистить. Хищай тогда. Так, это тоже переделано в доски. Не у, меня, у меня уже, знаешь, сколько? 6 стаков и еще 24 доски. Это что, это тоже срубать? Андрей! Вот это тоже срубать? Какое? Вот не надо. Ладно. У меня топор сломался. На, алмазы. Сейчас быстро пойдет работа начальник. А чрт. Ещ а? по. А? А счет. Вот это тоже? Это тоже. а, а что-то, у нас потом еще, баня, бань, у нас тут еще банька будет о банька будет банька помнишь, как, помнишь э, в первом сезоне как было нет я в первом сезоне не снимался снимался там одна серия по-моему была и то я ее не помню там была баня не помнит, я не помню там помню. была баня и там была баня, и там даже, сказать, мы второй сезон даже не продолжили, а я решил заново заснять второй сезон. Так, у меня тут много хлама накопилось, на. И, вот это, и вот это мне не надо. У нас там была баня, маленькая банька. И, кроме бани, что было маленькой? Что? У нас только одна баня была маленькая. Видишь, как уже это пространство больше стало? Ага. А потом... потому что, Алиса... А нас... Потому что, Алиса, руб... А у нас еще будет, будет? Что будет? Летняя В... кухня летняя кухня? Летняя? Лето не скоро еще. Месяца два. И... Летняя кухня, говорю. Что значит летняя кухня? Типа веранда типа... какая-то вот, или... Нет, у нас будет... Вот видишь, где, где ты стоишь? А? Мы это все снесем. Я и так уже все и сношу. И вот тут будет летняя кухня такая на досках на улице да да типа беседки и там будет кухня понял так я так тут не снес почти все деревья уже снес там будет бар У -у -у, бар. Да, бар. <клёх> э -э бар будет потом будут напитки э -э еда будет я да, да. Я да говорю. Я же говорю, мне микрофон далеко. И говорится, я да, а не еда. да. Понял. И... А, Короче, я позову несколько, много людей. Я Бармен. А? Я Бармен. Ну, окей, ты будешь Барбаном. У нас будут 5 серий, юбилейных. Юбилейных? Да. Я посмотри, сколько перерывов Только вот тут алмазы не срубай. Где? Там алмазы, алмазные блоки не срубай. Где? Там. А, туда я не доберусь, я там не буду срубать. Потому что там будут, а, там, так э, скажу, теплица строится. О! Теплица строится. Слушай, сносишь, а сажимся деревьев тут я никогда не снесу. Что, ты уже устал срубать? Не, я просто, если тут постоянно будут деревья значит, расти, я их срублю, опять деревья вырастут, и опять их срублю, опять деревья вырастут, и опять их срублю, это будет бесконечный процесс. О, кстати, мы можем, можем бесконечную ферму сделать. Я не хочу бесконечные деревья срубать. А что? В каждом сезоне будет у нас выжив... выживания. А на этой карте у нас будут я скажу бесконечные фермы. А я буду этот лесоруб, который будет бесконечные деревья срубать. Да. Я не согласен. У нас в будущем, когда у нас. У нас же много выживания будет на этой карте. И, на, например, каждая версия. На каждой версии будет. Снимать выживание Ой, не на каждой прям а, Какая выйдет персия, на той будем снимать Слушай, я так-то тут уже много нарубил Давай мне Не, я сейчас буду. Я все это в доски переделаю сначала Нафига? Надо Не надо надо, я уже почти все пере. Дофига! У тебя меса не хватит. Хватит.. <свят> тут пара... Ну тут сталка еще четыре и закончится. И один стак на палке. Нет, два стака на палке я возьму себе. Нет, О, я. Блин, сейчас вот это последний я на сегодня вот эта последняя сруба и все позже потом буду рубить у меня больше сейчас будет больше палок так вот эти три штуки я забираю на палки себе. вот смотри короче держи сейчас я сейчас буду скидывать ой е подожди смотри готов? пошли Раз, два, три, четыре, пять, шесть, все, семь, все, все, восемь, восемь, восемь, восемь, восемь, нету восемь, восемь, восемь, нету.. восемь, восемь, восемь, восемь, восемь, восемь, восемь, восемь, восемь, восемь, восемь, восемь, Там, у нас, у нас же есть там верстак. Так мне нужно кожу, мне кожу нужно взять, там ни для рамки нужны и палки, и кожи. У меня кожа есть. Много? Шесть. Шесть? Шесть. А куда, а куда все, куда вся кожа делать, которую я нас в пандусе дома? Я забрал. что на склад. Второй склад? Первый. Второй склад, это, ну, он находится там, где шахта. А первый, вот тут. Давай быстрее, иди на первый склад. На второй. делай мозги. Был быстрее, иди сюда. Иду, иду, иду, иду, иду, иду, иду, иду, давай, Давай, сюда, иду, мне эти, где иду, иду, дай мне, иду, кожу, кожу, кожу, кожу, мне иду, иду, иду, дай мне, иду, иду, иду, иду, иду, <смех> на получится. <смех> Что? Что говоришь? Я пошел коров рубить. Ага. смотри я там рассортировал немного сортировался. Зачем так-то? Чтобы было, Андрей, наверное. Адская кацкому. Куда ну, кацкая кацкому. Ты блоки, блин, адские блоки... Ой, адские блоки постал... Перестал к этому. Это-то да, там типа блоки отдельно, вот это сгусток магмы, да -да. потому что сгусток магмы относятся к зелью они а не кады. Тогда надо тут зельеварилку варил... зель... поставить. Блин, я поставил сгусток магмы, Зелеварилки у нас нет. Надо сделать. Делай, я пошел коровую бить, это уже сказал. Да ни одной коровы я не увидел. Только... Если что, Граби тоже считается. <свес> Если что, Граби тоже считается. Я падаю. Куда? Куда-то? Вс, я возродился, конечно. Если что, блин.. <свес> <свес> Гнилая плоть, она считается тоже, Кеде. Я знаю, я тут курицу сел, четыре штуки убил. Восемь штук этих серий получил. От кожи вообще нету. Эту кожи нету. Рамок тоже нету. рамок нет, а сортировки нет. нужны коровы. Смотри, кирки в один ряд, Топоры в один ряд. Кого? Кого в один, Кого? Ряд. Говорю, Кого в один кирки ряд? Кирки в один ряд, топыры в один Кого? ряд. Кого? Кого? Сундук где будет лежать э, типа шахтерская там я деревню нашел! Молодец, я знаю, она, она, она там есть. Я собираюсь всю жратву у них. А? Я собираюсь жратву у них. Не знаю. быстро знаю. Не знал. А? Не знал. Знал. О, поле же где у меня достижение. У меня оно ну, вот только что буквально было. Я собрал пшеницу. ух, как хорошо-то. ты не посмотри в чат-то, не смотри. Ты ничего там не смотри. откуда у тебя столько железа? О, хорошо, хорошо, хорошо, отлично, просто. Ну, если Женя заблухнули на уши? Не знаю, но просто уйти, что. Просто. А это, вот у нас есть Вот это нам просто понадобится. Я, а, короче, деревню тут оборудовала. А рыба у нас есть? Нет. Вот это нам тоже понадобится Ну и у нас Извините парни, мы нам нужны. Ну хорошо, а то как вообще? Судяя Крики тоже набрал. Уууу, кости отлично, просто, супер-пупер, просто! Ворою и жителей, ой, ворую и жителей. Ты блин, ворок, бога! <связь> я уже почти творал, тут я полный инвентарь. Пошли. Сейчас, подожди. Мы, за... Мы Я еще не все это... Зашел, подожди. Подожди. Сейчас я доберу последний и закончу. <сосква> <сосква> я нашел зелью варку. Молодец. Я прописывал вот эту команду да. А я сегодня богатый и молодой Давай, Давай, куда? Ой Ах ты что? А, а, я его вижу! Я его вижу, вора, проклятого Я его вижу. Вора, я не вижу. Иди сюда. Ну, ну. Вот я купил хотя бы мало. Я смотрю видео. Ну, ну, ну, ну, ну, ну. Ну, Мои алмазы твоя лада. У есть. Так, хлеб сюда. Лучка сюда. сюда. О, фиг-шот, фик-фон, даба, фиг-флот, Трёхим... Так, вот этот блузник ковачик надел сюда. Сюда иди, сюда иди. Дан -та -дан -та -дан -та -дан. О. О, подожди. И сюда. Что? Посередине. Ну и? и что? Всё сюда. Стрелы сверху, кирки снизу. Это над кирками. Так уже есть. А я сейчас поймею сделаю. Хлеб. Хлеб. Много хлеба не бывает. Сейчас сделаем несколько хлеба, много хлеба. И, ладно, ребята, будем заканчивать серию тогда. И с вами был Гера Ладос Геймс Топ и это был Андрюха и. Я Горек. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, пишите в комментариях, что надо снимать. А мы... Увидимся в следующих сериях. А мы будем снимать продолжение. Всем пока-пока.